Всем хай! У микрофона ваш покорный слуга Холодок, и это пятый выпуск миф и легенды ГТА Снандрес. Сегодня мы проверим миф про кожное лицо, или лазерфель, Кому как удобно. Зовут его Томас Хьюд. Родился он в сельской местности у города Лос-Антес. Детство у Томаса было ужасное. Он был социопатом, родители держали его дома в заперти. Он редко выходил на улицу, а если выходил из дома, то над ним издевались его же сверстники. Внезапно его родители умерли, и его психика сломалась. Он стал выкапывать трупы из могил и снимать с них кожу. Позже он перешел и на живых людей. Он высокий и носит маску из своих же жертв. Как из игрового мифа, о нем больше ничего не известно. Давайте посмотрим ролик, подтверждающий этот миф от пользователя Вилкос Артворк. Это больше не похоже ни на дерево перерабатывающий завод, а на забой свиней или забой людей кстати возможно все в крови это очень странно очень странно потому что во всех домах одна текстура блять по пугаешь подождите а что ты нас не убиваешь то я вроде думал то что ты спины подойдешь мне зарежешь а ты а ты еще такой мистический брать По легенде наш сегодняшний главный герой Находится на лесопилке по ногтику. Ну что ж, я уже подъехал к данной лесопилке, и давайте я припаркую машину, правильно, чтобы потом убежать от этого лазерфейса, если мы его, конечно, еще встретим. Так, еще не потемнело, так что можно быстренько осмотреть амбары ближайшие. Ни хрена себе, вы слышали? чтобы он машину мою не тронул, не вытащил, когда я буду убегать. Скотина, оставь мой спойлер. Я вернусь на следующий день, и если он появится, то миф будет полностью подтвержден. Вторая ночь в поисках, и сейчас я его точно найду, раз уже первый раз появился, то второй раз точно появится. А тем временем я уже заезжаю на территорию лесопилки по ноктикам и Сейчас я, наверное, припаркую нормальную машину, а потом обойдемся в что то в этот раз его нету. Может в других амбарах он появится? Блин, кому я нужен в такой момент-то, а? Внизу надо обязательно проверить, что вдруг он там сидит где-нибудь. И правда во всех амбарах кровь на полу. Это как-то странно. Но неважно, если мы сейчас найдем кожаное лицо, то миф подтвердится полностью. Но остался последний амбар, на всякий случай я подъеду на машине к нему. Ребята, извините, у меня вылетела игра, и у меня комп вообще тянет только GTA 3 на максималках, поэтому э, и то не совсем, и то не совсем, поэтому я еду опять на то же место, как раз-таки погодка такая хорошая, прям подходящая, знаете... Мы его встретили и me, we player, уже после больницы я прокачал свою тачку по-гангстерски даже ни у одного гангстера такой тачки не было и теперь я еду мстить зерфейсу за то что он разбил мою машину и меня побил порезал даже Ну что ж, ребята, время подвести итоги. Мы увидели кожаное лицо два раза, и поэтому я считаю миф подтвержден. А если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте обо мне своим друзьям, проверяйте мифы и всем пока.